Всем привет, друзья! А сегодняшнее видео у нас будет про дренаж передних крыльев автомобиля Кирио 4, владельцем которого я являюсь. Сейчас много идет разговоров про дренаж, то, что он забит, и все-таки я решил проверить в своем автомобиле, забит ли он у меня или нет. Все-таки машина стоит у меня на улице, эксплуатируется каждый день. Как видите, она сейчас даже грязная. Вот. И, соответственно, я уже... Первые шаги по разборке сделал То есть я снял вот этот вот мини-брызговичок Если его можно так назвать Данный брызговик крепится у нас на два самореза Вот они И болтом с головкой на 10 Также внизу брызговика у нас есть такая вот клепка Снимать ее вот таким вот ремувером очень удобно То есть нам понадобится отвертка Фигурная головка на 10 и вот такой вот ремовер для того, чтобы снять клипсу. Отщелкнуть подкрылок не получится, так как там будут такие защелки стоять. Их, соответственно, также тянем подкрылок на себя и они вылазят. И давайте, друзья, посмотрим, что у нас внутри. Я уже вот когда снимал брызговик, грязь уже посыпалась и понятно, что все-таки там, наверное, что-то есть. Давайте посмотрим. И да, друзья, смотрите, грязь есть, слой примерно в сантиметр, там внутри также все забито, и вот здесь вот сверху все грязно, друзья. В машине практически два года, за эти два года я ни разу не чистил дренаж, и смотрите, вот, пожалуйста, сантиметр грязи уже накопился. Если, друзья, вы владеете автомобилем дольше, может быть, в каких-то стрессовых условиях, так сказать, где постоянно грязь, то вам это дренажное отверстие нужно проверять намного чаще, чем я. Итак, давайте сейчас посмотрим, как у нас с правой стороны, скорее всего, будет такая же грязь. Может быть, больше, может быть, меньше. Сейчас я выкручу колесо. А в другую сторону, в принципе, да, в принципе, я и так, наверное, подлезу. Сейчас также здесь сниму брызговик, оттяну подкрылок и посмотрим, что у нас с этой стороны. Так, с этой стороны я тоже уже брызговик снял, подкрылок оттянул. И здесь, друзья, грязи немного меньше, но она все же есть. Так что сейчас буду все это дело вычищать, вымывать. И обратно все устанавливать Друзья, смотрите, проверяйте, как у вас Потому что знакомые присылают фотографии У них чуть не вот досюда вот грязью забита. То есть получается, что у вас дренаж забит И грязь будет накапливаться, накапливаться И, соответственно, не уходить, не стекать из-под подкрылка и это очень плохо, друзья Сама грязь у нас попадает не только отсюда, а также еще от колес Если вы ездите по грязи, то, соответственно, с колес летит грязь на подкрылок И закидываю туда, потому что подкрылок у нас чуть утоплен И здесь между подкрылком и крылом есть отверстие, соответственно, грязь также летит туда Так что, друзья, смотрите, проверяйте и вычищайте всю грязь оттуда делайте это конечно же намного чаще чем раз в два года как я уж лучше перепроверить тем более подкрылок снимается буквально за пару минут чем потом допустить до такого что у вас полностью будет здесь все забито грязью Итак, все я здесь все вычистил смотрите какая куча здесь грязи при том что с этой стороны ее намного меньше чем с левой стороны. Вот так вот все почистил. Как смог, вроде вычистил. Самая основная грязь у нас вот там внизу. Получается вот тут вот. И там ее очень сложно выковырить. Пришлось немножко поработать с лопаткой. Но вроде все получилось. И давайте сейчас покажу как с той стороны. Здесь грязи побольше. Вот такая вот Куча, даже какие-то ветки ну и здесь тоже максимально постарался все вычистить конечно керхера у меня нету вымыть все у меня так не получится но просто буду почаще следить и вычищать ну, а на этом у меня все друзья надеюсь это видео было полезным для вас всем удачи на дорогах всем пока